Друзья, приветствую вас на нашем канале. У меня для вас хорошая новость. Многие из вас знают, что мы производим нашу продукцию только под заказ. Но я рад сообщить вам, что в настоящий момент у нас есть два газогенератора G1 Ювелир. Эти газогенераторы свободны и доступны для приобретения. Пожалуйста, если вас интересует данный тип оборудования, Обращайтесь к нам по ссылке в описании, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!